Приветствуем вас на канале М-Игры и в первом выпуске «Не до игр». В нем мы поговорим о новой операционной системе от одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций – Huawei. Кратко пробежимся по фактам программного обеспечения, последствиях санкций, разберем слухи и даже постараемся спрогнозировать будущее компании. Для тех, кто не в курсе, 15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. На следующий день Министерство торговли США внесло Huawei Technologies и 68 связанных с ней компаний в список тех, кому категорически запрещено покупать американскую продукцию. По заявлению Дональда Трампа, Huawei занимается шпионажем и сборе конфиденциальной информации для возможной будущей перепродажи иным лицам. Интересно только, кому они эти данные будут поставлять и кто на этом сможет заработать. Сначала торговали вот здесь вдоль этого самого заборчика в бане. Теперь нас оттуда выгнали. И вот теперь вот наше рабочее место. Продам песку, куплю. Стараюсь у бабушек больше покупать, чем вот, э, у иностранных граждан, так скажем. Мы никогда не будем продавать клиентские данные. Сделаем это хоть раз, у США были бы доказательства. А 170 стран, в которых мы работаем, отказались бы от нашей продукции. Отслеживание пользователя – это задача оператора связи. Мы же, будучи поставщиком оборудования, не должны отслеживать никакой информации. А вот американский оператор связи T-Mobile обвинил китайского IT-гиганта в краже коммерческой тайны. Huawei увеличили введение несанкционированной съемки секретного робота для тестирования мобильных устройств. Также был получен доступ к его компонентам и программному обеспечению. Представляете, даже планировали его сломать. Следующее обвинение касалось запрета с американской стороны на осуществление сбыта собственной продукции Ирану. Только вдумайтесь, Америка запретила Китай сбывать собственную продукцию Ирану. Разве не абсурд? Это аналогично, если к вам домой придет соседка и скажет «Я не хочу, чтобы ваша семья ходила в определенный продуктовый магазин, иначе не буду с вами разговаривать и закрою дверь со стороны входа». Под раздачу попала дочь и по совместительству финансовый директор главы Huawei. По велению США, Мэнь Ваджоу задержали в Канаде. Совпадение или нет, но финансового директора арестовали в тот же день, когда президент США и лидер КНР на саммите Большой двадцатки вели переговоры по товарооборотным тарифам. В общем, обвинений вагон, а доказательств как таковых никто не смог предоставить, хотя где-то мы это уже проходили. Третий по величине производитель смартфонов опроверг все обвинения, но в Вашингтоне, похоже, уже давно все решили. Так в чем же корень всех задержаний и обвинений? Пошел слушок, будто американскому лидеру попросту не понравилось, что Китай становится игроком номер один по внедрению 5G во всем мире, и это плохо сказывается на осуществлении аналогичных планов со стороны США. Чтобы вы понимали, 5G это новое поколение мобильной связи, которое придет на смену 3G и 4G. 5G предлагает использование более высокочастотных диапазонов с избавленными различных помех, но самое главное значительное увеличение скорости. Только представьте, появится возможность загружать увесистые Full HD фильмы за считанные секунды. Максимальная скорость 4G у редко переваливают до 100 Мбит в секунду, когда 5G показала скорость почти в 4 Гбит в секунду. Несомненно, это технология ближайшего будущего. Другими словами, Дональд Трамп на раннем этапе принялся душить Китай, который без того наносит экономический урон. Но если Huawei готов предложить своим клиентам полный пакет 5G модемов, чипов, базовых станций и многих других гаджетов по приему нового сигнала, то что говорить об американской альтернативе? Без полного пакета и без возможности обеспечить всем необходимым даже свою страну. Как результат, вход пошли санкции. Пусть и ненадолго. США внесли нас в черный список. Мы против этого решения, так как для этого не было никаких фактов или каких-либо оснований. Такое решение не в интересах любой стороны, сторон, в том числе многих американских предприятий. Лян Хуа. Также глава компании заверил, что даже если власти США полностью отменят санкции, то они все равно будут уменьшать зависимость от американских поставщиков. К чему привели санкции, пока не были действительны? Huawei не имела права пользоваться гугловской Android, процессоры ARM, на который базируются последние топовые смартфоны компании, а также слоты для карт памяти SD и microSD тоже. it гиган предчувствовал такое развитие событий и научно горьким опытом ZTE принялось действовать. Как оказалось, подготовка началась аж в далеком 2012 году памяти уже не проблема есть свой патент на нано sd поэтому sd и micro sd уже не нано что станет с альтернативой ARM? Пока санкции ослаблены, можно временно возобновить отношения со старыми друзьями. Был положен старт созданию собственной новой операционной системы. Она, так как и Android, базируется на Linux. Если вы не знаете, что это такое, нажмите на стоп и прочтите в описании под видео. Все эти запреты с американской стороны лишь подтолкнули данные действия в этом направлении. Изначально разработка имела кодовое название как Kirin OS, а в июне месяца 2019 года вице-президент по стратегии развития Huawei замолвивался о платформе как Hongming OS. Чуть позже это название показалось стало в произношении и скоро уже будет называться либо как Independent OS, либо Уак OS. как по мне, так лучше бы остановились на Кирин, кратко и звучит приятно. А какое название больше всего нравится вам? Поделитесь своим мнением в комментариях, ведь как корабль назовешь, так он и поплывет, хотя название это последнее, о чем стоит задумываться, ведь главное, что особенного Хуавей предложит в своем детище. Теперь о том, что уже известно. Honigment OS изначально разрабатывалась не для смартфонов, а для правильного функционирования телекоммуникационных сетей, но так как программный отклик был мгновенный, из него решили сделать операционную систему для смартфонов. Те, кто смог поддержать в руках смартфон с будущей операционной системой, сообщают, что интерфейс по взаимодействию с камерой получился интуитивно понятнее, чем у конкурентов. К тому же появится возможность сделать более точные настройки камеры. Возможно нам разрешат самостоятельно изменять ISO, о чем уже давно так просят пользователи Android и iOS. Новая операционная система Huawei подготовила новые рингтоны и сопровождающие платформу звуки. Новый подход к уведомлениям и напоминаниям прочитанных сообщений. Виджеты. Пользователь сам для себя решится разместить на экране иконки либо виджеты, а можно то и другое. Это именно то, чего не хватало многим пользователям, ведь не у всех была такая возможность. Быстрые переходы, анимация, кастомизация экрана блокировки, увеличенная панель поиска и многое другое. Разработчики утверждают, что ОС будет в разы быстрее оригинального Android. В отличие от зеленого робота, ОС китайца станет универсальной. Это позволит ее использовать как на смартфонах, так и на PC. Что-то подобное в прошлом уже пытался реализовать Microsoft, но раскрутить колесо у них так и нельзя не получилось. Кто знает, может именно благодаря Huawei мы будем в своем кармане носить полноценный компьютер, достанем смартфон из кармана, без проводов подключен к монитору с клавиатуры и будем сидеть как за стационарным компьютером, который еще в придачу можно взять с собой куда угодно. Те, кто хорошо следит за технологиями, могут вспомнить изобретение Samsung, но согласитесь, задумки все, кто представил подобную функцию еще очень далеки от идеала. В первые месяцы после старта доступ к ОС получит жители Европейского Союза, Австралии, Канады, Камбоджи, Индонезии, Индии, Мексики, Швейцарии и Таиланда. Однозначно, новая операционная система доберется до России, Беларуси и Украины. Это лишь вопрос времени и скорости посредников. Вице-президент по стратегии и развитию Huawei Xiao заверил, что разработчики получат исходный код уже в августе 2019 года и те смогут начать под новинку писать свои гульки и программульки. Компания решительно старается подготовиться к старту Hongaming OS и уже привлекла внимание 560 тысяч разработчиков, где 29% из них стали независимыми разработчиками не относящимся к и крупным компаниям. Как мы знаем, все операционные системы, которые пытались создать конкуренцию iOS и Android, уже мирно где-то покоятся. И тому причина – приложения. Разработчики из Huawei уверяют, что все приложения, которые были разработаны для Android, будут также хорошо работать и на Hangman OS, ведь ядро у них единое. Минимум, что потребуется сделать разработчикам, так это выполнить повторную компиляцию под новую операционную систему, а это, по сути, в несколько кликов. У Huawei уже вовсю функционирует свой магазин Android приложений и его название AppGelery – прямой конкурент магазина от Google. Ежемесячно данным сервисом пользуются 262 миллиона человек. Мало, посмотрим, что будет дальше. Годом ранее число пользователей было на 50% меньше. Как известно, в Китай Play Market, как и многие другие сервисы от Google, запрещены достаточно давно. У Китая рынок не маленький, поэтому упустить возможность обогатиться зарубежные разработчики никак не могли. В итоге магазин быстро пополнился популярными играми и приложениями. К тому же именно из AppGelery перекочевали в массы многие популярные приложения для селфи, которые так сильно любят в Китае. Если уж так случится, что Google лишит Huawei знаменитого магазина приложений, то в таком случае невелика потеря. Приложений здесь меньше, чем в Google Play, однако в первую очередь за счет отсутствия откровенного мусора, модерация здесь даже лучше, чем у самого Google, а приложение протестировано на корректную работу на смартфонах Huawei. То есть в магазине не будет такого приложения, которое бы не запустилось. Кроме того, в AppGelery по умолчанию можно найти только игры и приложения. Высокого качества с рейтингом не ниже 4 из 5 звезд. На данный момент в AppGelry свыше 1,5 миллиона приложений. Это чуть меньше, чем в магазине от Apple с 2 миллионами приложениями. Другой вопрос: будут ли доступны для смартфонов популярные сервисы, которыми пользуемся повседневно. Это YouTube, Gmail, облачные сервисы, Google Disk, Dropbox, текстовые редакторы Microsoft Word и Excel. Только не говорите, что частью зазвучно вы все равно не пользуетесь на своих смартфонах. Но не забывайте, что проблема с санкциями куда обширнее. Huawei известна не только благодаря смартфонам, она также выпускает бортовые компьютеры для автомобилей, планшеты, ноутбуки, умные часы, технику для умного дома и многие другие полезные гаджеты, которые также зависимы от американских технологий, в том числе и от программного обеспечения. Это говорит о том, что для выпуска тех же собственных ноутбуков компании придется искать альтернативу Windows и если на все сервисы можно попасть через браузеры, то нужен ли вам такой ноутбук, на котором не будет офисного пакета от Microsoft? Хорошо, можно создать схожую альтернативу и таких Приложений на Android полно. А как быть с играми, играть только в то, что будет в AppGelery? Так это мобильные игры, а если захочу поиграть в новенький Call of Duty или погонять в одной из частей Need for Speed, в любом случае, нужны действенные решения, и тут без многомиллиардных затрат никак не обойтись. Как думаете, найдет ли Huawei выход, может это будет аналог облачного игрового сервиса Steady от компании Google? Напишите в комментариях свои идеи и предложения. Кто знает, может Huawei зайдет к нам на канал с нищенским количеством подписчиков и обратить внимание именно на ваши идеи. Конечно, это сарказм, а вот подписаться на канал и поставить лайк этому ролику за серьезную подготовку материала более чем реально. Однозначно, следующим испытанием для всех компаний станет борьба за существование собственных операционных систем и собственных приложений. Вспомните тот период, когда Microsoft выпустил свою операционную систему для мобильных устройств. На смартфон нельзя было установить такие приложения, как YouTube, Instagram и многие другие популярные приложения. Ибо зачем Apple и Google способствуют развитию операционной системы их конкурента? Пока App Store и Play Market ломились от контента, Магазинчик Microsoft обрастал пылю и разработчики, не видя смысла в написании собственных приложений, обходили Windows Phone стороной. Смартфоны на такой платформе пришлось продавать даже со скидкой до 60%, и то все раскупалось крайне охотно. Кому нужны девайсы с мертвой операционной системой. По этой же причине в бездну канале Blackberry OS, BADA от Samsung, Palmos, Maema от прежней Nokia, как пусть спасения после смерти Symbian, Migo тоже Nokia и даже Selfish OS созданный выходцами из Nokia после ее развала. Спасибо Стивену Элопу. Кстати, последняя также была реализована на базе Linux и тоже могла запускать Android приложение, только крупные разработчики ее обошли стороной. Самое интересное, что платформа было давно пополнила кладбище операционок, но в мае 2018 года ее выкупил российский Ростелеком. Покупки поменяли название на «Аврора» и в правительстве отчитались об успешном создании своей собственной российской операционной системы с патриотическим названием, о чем так усердно трубили в СМИ. Знаете, что стало с операционной системой дальше? NICIVO! Покупка оказалась вообще никому не нужной, и когда стало известно, что под влиянием санкций Huawei запретят пользоваться Android, Ростелеком предложил компании свою руку помощи – Аврору, без единого американского жучка. А если те захотят, то можно договориться о полном доступе к платформе, чтобы Huawei на ее базе могла создавать свои смартфоны и продавать их по всему миру. Нету, спасибо. Смысл использовать пустышку, которая по своим функциональным возможностям сильно уступает Android, но покупку ведь все равно надо как-то оправдать, поэтому в Госдуме предложили ввести штрафы за продажу смартфонов без российского ПО и даже по слухам будто вызвали 160 миллиардов российских рублей на закупку смартфонов с Вроры для чиновников. Впрочем, это уже совсем другая история. Возможно, Трамп вспомнит, по каким причинам в России появилась национальная платежная система МИР, как альтернатива Визе и MasterCard, и решит отменить адресованные Китая Китаю санкции, но звоночек-то уже прозвенел и обратной дороги нет. Может доступ к андроиду и будет открыт, но это не значит, что работа над китайской системой приостановится. Для минимальных потерь компании придется воспользоваться американским предложением, пока не доведется до совершенства собственная разработка, и возможно пользователи получат то, о чем мечтали годами – обширное разнообразие во всем, как на Android, и тотальный контроль своими разработками с быстрыми обновлениями как на iOS. В любом случае мы в шаге от мировой технократичной войны, в которой выиграет сильнейший. А теперь задачка на логику. Катя собирает смартфоны за 2 доллара за штуку, а Саша за 10. У Кати дешево, но Трамп хочет, чтобы все собиралось у Саши. Вопрос: насколько сильно поднимутся в цене iPhone и будут ли они конкурентоспособны с Huawei? Второй вопрос: смесит ли Huawei Apple и Samsung? Свои ответы напишите в комментариях. Будет очень интересно почитать и проследить за ходом ваших мыслей. Как мне кажется, все придет к тому, что у Huawei станет ни от кого независимой компанией со своими технологическими решениями и операционной системой. Системой. Только американским властям это никак не понравится и поэтому они сделали все возможное, чтобы китайские смартфоны, которые вне Америки будут номер один для всего мира, никоим образом не добрались до американских прилавков. А если еще и найти повод для ввода новых санкций, то и до европейских, если вы понимаете о чем я. Thank you, thank you very much. Канал м игры будет частным следить за данной ситуацией. И как только появится что-нибудь интересное для нашего нового выпуска, то обязательно вам все подробно расскажем. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И будьте в курсе не только интересных мобильных игр, но и новостей из мира технологий. Вы смотрели раздел ⁇ Не до игр ⁇ С вас лайк и до скорых встреч!